Так вот добрались до дверки топочной, она закреплена вот таким вот образом, тут вот пластина просто металлическая, на две каких-то заклепки закреплена к дверке, вот, а тут вот так вот такая проволока идет, И входит в шов кирпичей, проволока какая-то непонятная. тоже что это медь по цвету Это она окислилась легко ломается вот эта часть вообще была как бы это со щелями то есть ее видимо как-то выперла. пятый ряд что интересно, например, вот эта вот досочка и на раствор положено, просто вот надо было вывести уровень на размер кирпича, вот высота кирпича, вот подложили просто досочку, вот это тоже доска, доска. Так, вот здесь вот выпуклые кирпичи оставлены, на которых это все лежит досочка. Что тут еще интересного? Вот здесь вот перевал топки, чтобы дрова не улетали сюда. Вот здесь чесной кирпич был закрыт на ребро стоял вот идет канал горизонтальный вот здесь тоже кирпич стоял на ребро вот и тут мы видим скругленный такой сколотый поворот так вот все грамотно. и почему-то у нас в середине Продолжает идти некая такая вот полость, которая заполнена песком и вот таким вот такими вот камешками всякими розовенькими. Так, вот это у нас под топки. Вот это стенки топки. Футировки у нее никакой нету стенка идет в пол кирпича вот состояние кирпича смотрим тоже вот такой где-то сантиметровый визуально такой серо-белый такой вид кирпича значит вот не знаю сколько печки лет вот у нас да кирпич Без всякой футировки он, конечно, потрескавшийся. Ну, короче, она могла бы еще работать какое-то время без ремонта. Канал, наступки, вот у нее как правая стенка выполнена. То есть вот на эти выступающие части опиралась доска. Вот это вот. Такая полочка для посуды. Вот, ну и швы, конечно, не 3 миллиметра. Как пишут в книжках, везде там сантиметры больше. Ну, вот это у нас под топки. Вот, ну, вот эти наши шансы. Вот тут два сквозных. А там вот они глухие, длинные. Вот. И как вы можете видеть, дорогие мои друзья, у нас под это просто кирпич положенный плашмя. в один слой. Чего, по идее, делать никак нельзя. А я видел уже пять таких печек этого мастера. Он так делал. Так, а сейчас мы разбираем вот этот пот. То есть вот снимаем слой кирпича и обнаруживаем там обыкновенное железо которая проживила, конечно же тонкая. Так, вот они подовые кирпичи. Ну, не сказать, чтобы они прямо вот рассыпались в руках, но, конечно досталось им. А вот, вот, вот, вот, вот, видите, да? А, так вот, там два слоя железа, все, нахлёст, да, все да. равно, где она проржавело, где оно проржавело, да, железка, это нахлёст. Да, откуда где достали, где достали, там взяли, как бы это положили. Да, вот такая же картина, вот та часть, которая к огню. Сколько он лет работал, интересно. вот какие-то старинные кирпичи вот они такие вот, вот так вот они выглядят какие-то примеси какие-то такого кварцевого вида так это у нас второй ряд ряд В втором ряду у нас вот они, эти шансы, и вот тут постелено сверху листы железа, причем бушное такое, да, с какими-то дырками, Все. это не, не, даже не новое железо, а какое-то вообще бывшее употребление. Я, конечно, я не призываю. Вот, ребята, вот они эти шансы. Ну что, хозяин, ищи клады. разобрали все так вот выглядит вот этот вот щит на котором стояла печка не знаю что означает эта дырочка а это скорее всего была какая скамья старая и вот тут вот интересное одно Место. Вот это вот палка, которая скрепляла эти стойки деревянные. И тут такая же была палка. Так вот она сломана. Сломана она почему? Потому что на нее сверху давил пол. Вот это вот разница. Между основанием печи и полом, Значит, вероятнее всего, дом с годами как-то опускался, опускался, опускался, в грунт уходил, а печка осталась на месте.